Петр Столыпин, вне сомнений, является одной из самых заметных фигур российской истории. Его биография, его деятельность, его судьба и его финал очень символичны. Они являются символом того, что если назревшие противоречия не разрешаются, если накопившиеся проблемы не решаются, если страна ввергается в полосу испытаний, то выходом из этих испытаний могут быть только революционные преобразования, преобразования революционного характера. Ибо в противном случае альтернатива только одна распад, кризис, деградация и гибель. Наша страна не погибла в период испытаний начала прошлого века по многим причинам. Одна из них состояла в том что когда в начале 2017 -го года февралисты осуществили буржуазную революцию, сформировали свое правительство и не справились, не справились откровенно, то на смену им пришли другие люди, которые совершили вторую революцию на протяжении 2017 -го года, великую октябрьскую и социалистическую. И эта революция предложила такой проект развития страны, который позволил осуществиться, может быть, самым выдающимся событиям в нашей истории и самым выдающимся подвигом, о которых мы сегодня вспоминаем. И тот красный стяг, который вскоре вновь пройдет по Красной площади 9 мая, и сегодня наших ребят вдохновляет на борьбу с новонацизмом и бандеровщиной на территории Украины. Ну и, конечно, этот год еще принес одну для нас знаковую для всех дату, это... В столетии образования Союза Советских Социалистических Республик дата исполняется в конце года, и я надеюсь, что за оставшиеся месяцы мы проведем в стенах Российского парламента и выставки, посвященные этой дате.